Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала! С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию видео о транзите Солнца по знаку Водолея. 19 января в 22.40 по киевскому времени Солнце входит в знак Водолея и будет двигаться по этому знаку до 18 февраля 12.44. Для Водолеев наступает счастливый период. Также везение сопутствует Близнецам и Весам. Как уже всем известно, по Водолею движутся планеты гиганты Сатурн и Юпитер. Видео по этой теме рекомендую посмотреть, ссылка в закрепленном комментарии. Также Меркурий движется по Водолею и с 30 января перейдет в ретрофазу. Ссылку на это видео найдете в закрепленном комментарии. Уран управитель Водолея, планета перемен и оригинальности, символизирующая неожиданности, революции, обновления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 это выход за пределы организованности независимость от других порой игнорирование коллективного мнения основной принцип знака водолея преодолеть все препятствия и внести в окружающий мир нечто новое девиз я свободен все свободны уран движется по тельцу имеет статус падения строит напряженный аспект солнцу Водолея которая в этом знаке имеет статус изгнания, Поэтому, чтобы не доводить ситуации до абсурда, в этот период необходимы практические подходы ко всем делам. Требуется тщательный анализ и изучение любого вопроса. В период активных энергий водолея в один момент можно произвести радикальные перемены в жизни. Гениальные озарения представителей этого знака совершают перевороты в науке и технике. В период движения Солнца по Водолею с 19 января по 18 февраля особенно важна осознанность в любых вопросах. Осторожно применяйте и воплощайте в реальность все необычное, неординарное, новое. Но это не значит, что нужно отдавать предпочтение старому, морально устаревшему. Просто важен серьезный подход к делам. Образно водолей — это шут. Что хочет, то и делает. Шокирует окружающих. Но это только тогда, когда ему скучно. Также водолей — знак гениев. Поэтому в период движения Солнца по этому знаку каждый способен пробудить в себе гения. Применяя самые сильные стороны Водолея и направляя эту энергию на созидание и пользу, многие думающие люди в этот период могут полностью обновить свою жизнь, как бы сбросить старую шкуру и выйти на очень высокий уровень. Но для этого нужны усилия и желания познавать. Символ Водолея ⁇ две волны, которые обозначают живую и мертвую воду водолей знак воздушной стихии в глобальных масштабах знак всего человечества миссия водолея движение динамика познание нового прогресс энергии водолея помогают людям реализовывать их мечты водолей часто изображается в виде человека выливающего из кувшина воду что должно обозначать слугу человечества стремящегося утолить жажду познания Сатурн, движущийся по Водолею с 17 декабря 2020 года до 7 марта 2023 года, имеет в этом знаке статус второго управителя, сдерживает неконтролируемые вспышки водолейских энергий. Революционность, потребность в постоянных изменениях, обновлениях способствует правильному развитию любого процесса и обретению формы, воплощению идей в реальность. Сатурн в Водолее дает четкое и безэмоциональное различие структуры и границ, умение выставить оценку. Напряженный аспект Сураном, главным управителем в Адалии, конечно, приносит определенные сложности. Основной астрологический фактор 2021 года напряженные аспекты Сатурна и Юпитера, которые движутся по Водолею с Ураном, управителем этого знака. В общих масштабах это дает глобальную политическую нестабильность. Все проблемы в период активных энергий Водолея, особенно когда Солнце движется по этому знаку, так вот, все проблемы возникают из-за того, что люди, имеющие власть, не хотят взаимодействовать на равных. В этот период объединяет общий интерес, важна ментальная энергия, а не психическая. Попытки оказать давление на других людей превращаются в протест с их стороны. В результате протест, революции, сопротивление, борьба за независимость и равенство. Движение Солнца по водолею» – это время налаживания дружеских связей и совместных предприятий в группе единомышленников. Самый лучший период для поиска спонсоров и меценатов. Благоприятное время для оформления опекунства, для сдачи экзаменов, защиты дипломных работ и диссертаций. Также для научных исследований, для продолжения самообразования и духовного развития это время достоверных знаний поиска истины. В период активных водолейских энергий, которые доминируют весь 2021 год, а с 19 января по 21 февраля тем более может появиться интерес к наукам, особенно техническим, таким как ави... авиационная и космическая техника, электроника, кибернетика также возрастает интерес к астрологии. 24 января Солнце соединяется с Сатурном. Энергии чувствуются за день до и после точного аспекта, что дает желание уединения и самоуглубления. Очень хорошо, если получится побыть дома. И это даст возможность сосредоточиться на каком-то одном деле и найти правильное решение. В день соединения Солнца с Сатурном многие люди становятся сдержанными, серьезными, осторожными и экономными. Возможны трудности во взаимоотношениях возрастает количество мимолетных ни к чему не обязывающих интрижек. Наряду с этим ослабляются брачные узы. В душах людей просыпается дух свободы и тяга к справедливости. Малейшая попытка ограничить личную или духовную свободу человека способна вызвать бурный протест. Поэтому возможны разного рода социальные волнения. Чтобы дни соединения Солнца и Сатурна не привели к депрессии и другим неприятностям, очень важно сделать повседневные задачи или обязанности более интересными или значительными. Энергия соединения Солнца и Сатурна чувствуется 23-го, точный аспект 24 января. Также 25 января присутствует определенное напряжение, связанное с соединением Сатурна и Солнца в знаке Водолей. В любом случае, в эти дни обстоятельства требуют ответственности и надежности. Упорная работа и весомые доказательства вашей преданности помогут заслужить признание или награды. Возможно, будут затронуты вопросы, которые потребуют вашей зрелости, опыта и трудового стажа, а также проявления власти или соблюдения субординации. Осознанные люди, имеющие силу воли, закрепляются на достигнутых позициях. Помогает сдержанность, позволяющая сосредоточить весь свой творческий потенциал на самом главном. Самопознанию, разработке долгосрочных планов способствует одиночеству. В спокойном состоянии при обдумывании проблем приходят истинные решения. 23, 24 и 25 января. Понадобятся выносливость и упорство. Но это очень такие эффективные дни, если не лениться, а направить всю свою ментальную энергию на поиск ответов на самые актуальные вопросы. В эти дни на многих людей наваливаются проблемы, которые требуют спокойствия духа и терпения. Много работы, не всегда приятные, но требующие затрат времени и энергии повседневные обязанности могут очень сильно подрывать желание действовать, может быть, неуверенность в своих силах. Скрытность и замкнутость естественность естественный период с 23 по 25 января. Так или иначе. В эти дни многим придется столкнуться с различными трудностями, препятствиями, разочарованиями, которые однако помогут сделать правильный выбор. Для этого нужно отбросить все лишнее, мешающее развитию, хотя процесс может быть болезненный. Сложнее консерваторам. Люди готовы к переменам, изменениям, но применяющие это осознанно. Проверяя, может быть, какие-то решения на основе опыта представителей старшего поколения, эти люди смогут в эти три дня при соединении Солнца и Сатурна добиться хороших результатов во многих сферах жизни. 26 января. Солнце в квадратуре с Ураном. Обычный распорядок дня и планы могут разрушаться. В этот день очень сложно преодолеть препятствия. Невозможно взять их под контроль. Попытайтесь приспособиться к непривычному порядку вещей, хотя это очень непросто. Жажда свободы или независимости может привести к непоправимым последствиям, критическим изменениям в жизни. Осложняются взаимоотношения с друзьями и единомышленниками. Неприятные неожиданности и несчастные случаи часто являются результатом собственного поведения. Чтобы уменьшить вероятность неприятностей, необходимо заранее сопоставить известные факторы риска и предполагаемые сложности. Даже очень сильные личности не будут застрахованы от нарушений в их жизни. Скорее всего, они даже будут еще быстрее выбиты из колеи, чем те, кто обладает хорошей способностью приспосабливаться к обстоятельствам. Так как Солнце олицетворяет Отца, то при квадратуре Солнца и Урана Возможны вспышки конфликтов между представителями разных поколений. Связь урана с современной техникой увеличивает возможность различных несчастных случаев на производстве и на проезжей части. 28 и 29 января в целом благоприятные дни. Солнце соединяется с Юпитером, стабилизируется психическое состояние людей. Эти дни благоприятны для социальных взаимоотношений, переговоров с властями или с высокопоставленными социальными служащими. Также хороший день для финансовых операций и правовых актов. У больных происходит заметный прогресс в лечении. Можно поговорить с начальством, пойти на собеседование. Есть возможность произвести хорошее впечатление на руководство. Назначьте на этот день ответственные выступления, брифинги, переговоры, заключение сделок и подписания важных бумаг. Хорошие дни для гармонизации отношений в семье и в паре. Возможно появление абсолютно удивительных форм и моделей развития любых процессов, особенно в сфере политики. 30 января Меркурий поворачивается в ретроградное движение. Призывает к самоанализу, сопоставляя уже имеющиеся данные. Сложнее приспособиться к новым условиям существования и менять свое мировосприятие. Этот день, 30 января, знаменует период важной реорганизации дел, интересов, сферы самореализации. Прослушайте, пожалуйста, ролик по этой теме. Ссылка под видео в закрепленном комментарии. Приод ретро Меркурия закончится 21 февраля. 1 и 2 февраля Солнце в Водолее в квадратуре с Марсом. На фоне ретроградного Меркурия особенно тяжелые дни, сложно сконцентрироваться, присутствует внутреннее беспокойство, нервозность, и это значительно увеличит количество ДТП. В общественной или деловой сфере совместной работы возникают конфликты и разногласия. Всеобщая агрессивность способствует физическому выяснению взаимоотношений. Личные и семейные отношения могут существенно пострадать вплоть до разрыва или разговоров о разводе. С 1 по 25 февраля Венера движется по Водолею, и пять планет находятся в этом знаке. С 1 по 18 февраля. Это такая концентрация энергии Водолея, которая обязательно приведет к изменениям практически у каждого человека. Стремление к неординарности, независимости будет приветствоваться в эти дни. Появляются новые группы людей, способных оказывать влияние на формирование общественного мнения. Водолей — фиксированный знак зодиака, полон противоречий, изменчив по натуре но не любит перемены. Один из основных принципов знака водолей – преодолеть все препятствия и внести в окружающий мир нечто новое. Независимость – как главное условие для эффективной деятельности. Политика – это сфера управления водолеем. Много событий произойдет, касающихся внешней политики, экономики, международных отношений. В период особенно активных энергий Водолея с 1 по 18 февраля пять планет движется по этому знаку, особенно важно остановиться, задуматься, переосмыслить, рассчитать все, взять на себя ответственность, отказаться от старого и найти новые решения, опираясь на уже полученный опыт. 8 февраля Солнце соединяется с ретро Меркурием меняется отношение ко многим вещам, жизненной философии, планам, целям. Это благоприятный день для принятия ясных, разумных и существенных решений. Присутствует ясность ума, появляется возможность убеждать, внушать. Активизируется умственная сфера, возрастает число общественных связей. Хорошо идет работа, требующая умственных творческих усилий. Постарайтесь воздержаться от опрометчивых обещаний. Это хороший день для налаживания отношений с детьми, романтическими и деловыми партнерами. Подходящий день для перемены места жительства, переезда. Консервативным людям этот день принесет сложности. Тем более, если страх перемен затмевает разум. 18 февраля 12.44 по киевскому времени солнце выйдет из Водолей и зайдет в знак рыб но наше мировоззрение наша жизненная философия вряд ли останутся прежними многие почувствуют новые возможности особенно после 21 февраля когда меркурий закончит ретро движением водолей благоприятные шансы и возможности появятся у каждого но не все это могут понять Необходимо без эмоций решать вопросы, устранять возникающие проблемы и препятствия. Конечно, стоит проявить осторожность и не бросаться во что-либо слишком необдуманно или импульсивно. Опыт представителей старшего поколения поможет избежать неприятностей и потерь. Сдержанность и здравый смысл – залог успеха в период активных энергий водолея. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Видео по знакам Зодиака на 2021 год выйдет в ближайшее время. Не успеваю записать, но сделаю в ближайшее время. По китайской традиции начало года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. И поэтому перемещается между 21 января и 21 февраля.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 Поделитесь этим видео. Спасибо, что выбираете меня. Всего вам наилучшего. До новых встреч. До свидания.